Что ты получишь? Думаю, я За что? За того. За а зачем ты так сделал? Да ну, я не знаю, я... я не знаю, что либо А, либо Р, я простирала все. ну ручка-то не стирается ведь. А зачем? Я... Да я простирала. А не надо было капать-то слезки туда. А что плакаешь-то? А я думаю, я получу. Да не получишь, она вам еще двойки-то не ставит. Вы же только начинаете учиться. Она ей только наклейки вам клеит. Мама, вот это делать? Конечно. Вот а там-то дописать надо ведь? Мама, я вот так внизу, потому что надо что сначала большую, да, мама? Дан, стрелочка тебе показывает сверху вниз. Голову подними. Мама, мне сначала одну клеточку, потом другую. Можно, вот смотри, туда капало, да? А потом смотри. Почему? Она... На тетрадку капали слезки? Нет, она сначала сюда капала. Чуть-чуть затупает. Говорю, Что ты мне говорил? Что она чуть-чуть затупает, говоришь, во, затупает. А ты мне даже не верила. Голову подними. Спинку прямо. А мы всё, это смотри, уже короткая, а дальше будет длинно, столь помоги. А ты смотри, это короткая. Давай, да? давай делаем длинное будет. Вот. Видишь? Видишь, затупает мама? Вот. Нормально же. А потом, а я вес, ты затупал сначала, видела? Во, Затупает. А ты грязными руками-то не трогай. Все, ну, успокойся. я это доделаю, я ничего не буду стучаться. Посмотрим. Мама, смотри. Смотри, а тут легко, смотри. написать вот так. Мы до туда дойдем? Да, Сейчас мы сделаем домашнее задание здесь. Мама мне буду вот также. Правильно тут, ручку когда я так, А потом не будет. Подожди. Вот так вот поворачивай. Голову подними. Слепая что ли? Видишь, мама? Что? Затупает, я загружу. Перестает писать. Да, я не Поверни, могу возьми сделать. другую, где Она, она так туда упала. Да? Возьми у Эрика тогда. Эрик скажет, ты у меня брал ручку, теперь дай мне. Угу. Я скажу тебе верно.